Всем привет! С вами на канале Дети Сидром Дауна Творчество и Жизнь. И мы продолжаем нашу тему по пермогорской росписи. Какие материалы нам сегодня понадобятся? Это краски. Краски, как всегда, желтый, красный и зеленый Кисточка номер двоечка наша работа, которую мы с вами сделали. Влажные салфетки. И, как всегда, отличное настроение. А ты хочешь научиться вот таким пермогорским розеткам? Тогда бери краски, бери кисти и давайте работать! Ну что ж, как я и сказала, какие материалы нам сегодня понадобятся? Это краски зеленый, красный ой, желтый, желтый, кисточка. Двоечка. Стакан с водой. Наша работа. Наша работа. Ну, у меня с другой стороны работа. Вот. И влажные салфетки, чтобы не испачкаться. И, как всегда, отличное настроение. Ой, чуть не забыла. Подпишись на канал, поставь классному видео. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео или урока на моем канале. Ну что ж, берем желтую краску. И желтый, ну, с вами сделаем треугольники. Давайте сделаем здесь. Дальше мы отсыпаем два. Желтым. Ну, и точно так же. таком на план, мы дальше. Ну вот, что мы, мы с вами сделали. Сейчас мы берем красную краску. Идея, сначала мы должны с вами рисовать цветочек наш. Что мы делаем красный, красным цветом? Мы делаем вот эти серединки, вот эти вот линии, которые мы с вами рисовали. у нас здесь сохнет мы с вами сделаем бордюр красный цвета. Я даю я даю И сюда у нас сейчас с вами зеленый каскад. Вопросы местах и разные линии. В паспорте все. В паспорте все найдешь. Буду спускаться так. Ну вот, осталось только э, подправить. У нас почти все готово. Ну вот, мы с вами большие молодцы. Спасибо за урок. А на следующем уроке мы с вами про... будем заканчивать нашу прямогорскую розетку. Всем большое спасибо за урок. Если вам понравился урок, то обязательно подпишись на канал, поставь класс этому видео, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Или урока на моем канале. Всем пока!